Три рабочих группы общественной палаты сочли да. необходимым провести а, такую встречу. В формате вот у нас с вами проектировщики, вот у нас с вами эксперты. Давайте пообсуждаем, что и как когда в проекте есть, От великой русской реки остался вот этот вот маленький кусочек от э, работок, когда есть какая-то преграда для воды, она себе находит дырочку. Когда мне говорят, что не будет поднятия уровня грунтовых вод, когда мы делаем подпор воды, ну это, знаете, это вот дети еще, когда песочницы играют, да, они и то понимают, вот поставь, о, водичка будет здесь. Поскольку водохранилище сезонного типа, оно будет существовать всего лишь 5 месяцев в году. Эти земли не потеряны. Полностью. Техтранстрой занимался всю жизнь проектированием, ремонта шлюзов, ремонта судоходных сооружений. Здесь объект здоровенный, глобальный, который для них является первым. Мы это что, совсем ну, ничего не понимаем проектировать, нам никогда не доверят. Чтобы усыхать лет на 30, на 40, это будет вот такая вот мертвая, абсолютно непроходящая. Через там 40-50 лет на месте Дубра сформируется Черноальковое болото. Что у нас будет, если мы, как говорит, пришивом у нас запрещена вырубка, значит, обратная организация не предполагается не так подготовкой и она запрещена в памятника, вот, вопрос решается. То есть Извините, мы... Мы говорим, вот вы нарушаете закон... Они говорят, ну, хорошо, мы сейчас закон поправим, и нарушений не будет. На Ляхово, оно никак не оказывается. У вас есть компьютерный расчет? Но, ну, ну как, как же нет? нет? То есть, мы на эти все моменты Мы в область передали эти расчеты. Ну, а зачем вам? Затем, вам за что мы пооценим расчет? ваши расчеты. Я понимаю, да. да, если дотекало до нижнего окно, на нижнем окно, на нижнем 2,5-3 метра, то здесь будет 8 все здорово будет плавать, по стадиону будет плавать. Вы сосчитали хотя бы эту ситуацию? Конечно. Все сосчитали. Покажите. Татьяна Солнечна, конечно, 30 лет назад, когда вы придумали такой проект. а то есть его уходили. У нас отрыв. Уже он в 21 веке, а технологии науки, Нужно ли чего-то менять или нужно принять наше конец, если иметь смелость и принять решение? Глупость была, давайте не будем его делать. Самым лучшим вариант сегодня просто остановиться. А еще надо заметить, что исследования пилоты на территории влияния низконапорного гидроузла не проведены. Они даже заказаны так, что они проведены быть в принципе не могли. для. максимального наполнения низконапорного водохранилища. Именно в это время им нужны песчаные, обширные песчаные острова, пляжи. Придумать можно все что угодно, но по факту все эти значит пляжи и острова будут затоплены. Я считаю, что сейчас основании финансов практически не дают. Да, для России что-то будет. Что потечило с фосфекальными стоками, никто не знает. Мы знаем, что от нас идет. А я вам хочу сказать, что у нас фосфекальная канализация вообще не жигарная плодность, это и производство. То есть все идет в одно место. Научный совет РАД не может дать комплексную оценку проекта Межгородского мистеропорного геророзла. В решении записано. Вот, Решения пока нет. Вы видели за подписью Данилова-Данильянца этот документ? Я не видел. У вас есть подписанный документ? На днях появится официальное решение, окончательное, которое не будет принципиально отличаться от этого проекта. Вот когда оно появится, если оно не будет отличаться, вот тогда мы с вами и будем о нем говорить. А сегодня не надо об этом говорить. Здравствуйте! сразу Апелляция к Чебоксарскому водохранилищу. То есть к той ошибке, которую правительство СССР в лице Рыжкова признало, правительство России в лице Путина и Медведева неоднократно признало и тем не менее апеллируют вот к тому преступлению, которое с нами, над нами, хотело совершить советское правительство до перестроечного периода. Вот, вот так не происходить, вот при таком денизме вот этих людей, как не происходить.